Привет всем! Как вы видите, сейчас вообще ни разу не утро. И дело в том, что я проснулся сегодня утром, подумал... Ну, у меня были кое-какие дела днем, я ездил в объект пострелять, пройти курс базовый по обращению с оружием. Я думал перед этим зайти на площадку и снять быстренько круги перед завтраком. Но дело в том, что это не получилось. Бывают такие дни, когда ты просыпаешься, и вроде у тебя по плану идет тренировка, но ты понимаешь, что что-то не то. У тебя возникает вот такое вот чувство, что лучше сегодня не тренироваться. И по своему опыту скажу, что это чувство лучше слушать. Даже если не можете четко сказать, что именно не так, если вы чувствуете, что что-то не так, значит что-то не так. Поэтому сегодня я делаю себе внеплановый день растяжки, который должен был быть завтра. То есть завтра я буду тренироваться, сегодня я буду растягиваться. Поскольку день растяжки, растяжку я не записываю. Новая площадка, мы находимся в самом центре Москвы, Цветной бульвар. Здесь между бизнес-центрами. Да, здесь очень красиво и очень дорого разместилась. Типичная такая площадочка, даже не знаю, что сказать. Во-первых, что хорошо, два каскада турников. Это просто прелестно. Особенно прелестно, что самое... Самая дорогая часть каскада турников – это столбы, столбы. Нельзя было сделать в один столб, ни в коем случае только два столба. Это очень здорово, это был сарказм. Дальше брусья длинные, нормально, хорошо сделано, можно делать даже выходы там с крайних частей. Конструкция, как мы видим, необычная тоже. Это квадратик с дополнительным столбом, в общем, здорово, здорово. Шведская стенка. Ну и для детишек здесь тоже есть Канатик, есть колечки, есть покосившиеся столбы, я даже не знаю, какой из них Из этих двоих более покосившихся Вот такая вот небольшая площадка Будете в центре, заглядывайте Карта по ссылке в описании к видео Ну, а у меня на сегодня в этом выпуске все У меня был клевый день Вечером перед сном порастягиваюсь И день станет еще лучше а завтра опять круги с продвинутой техникой, с перемещениями. Ну, кажется, мне туда. Было рад со всеми увидеться.